Ну ладно да что ж. Керриган новоявленная и самая могущественная служи, служительница сверхразума наконец-то покинула Хризолиду, но ей все еще нужно время, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Теперь она должна подробнее узнать о программе подготовки призраков, которая не позволяет ей пробудить все свои скрытые возможности, когда ей это удается, удастся. А, когда ей это удастся. Кригана обрушит гнев Роя на ничего не подозряющих Протасов. Бедные Протасы. Целебрал, я благодарна за то, что твоя стая оберегала меня во время инкубации. Продолжает дальше охранять меня, пока я набираю силы и готовлюсь служить Рою. Во мне дремлют могучие силы, но я пока не могу ими воспользоваться. Для начала я хочу проникнуть на научное судно тиранов и добыть информацию о свернутых проектах по воздействию на сознание призраков. Так я смогу устранить барьеры, которые эти бестыре ученые внедрили в мой мозг. Не забывайся, ты всего лишь слуга сверхразума. Помни о нашем предназначении, Керриган. Как смеешь ты ставить свои капризы превыше воли сверхразума? Не спорь со мной, Саш. Я буду делать то, что захочу. И ни один церебрал мне не помешает. Оставь ее, Саш. Я не стал отнимателем погорный дух. Кирриган больна в своих желаниях. Ее дерзочник. Еще принесет мой сухой. Не бойся ее замыслов, ведь она предана мне так же, как и любой серебря. Воистину, каждый зерг служит моей воле. И каждый из вас есть часть единого целого. Слушаюсь, сверхразум. Серебрал, позаботься о ее безопасности. Приветствую всех любителей Старкрафта, с вами Веном. Как всегда, мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered. Ну, а вообще, в целом, Старкрафта. Сегодня у нас следующая миссия, по-моему, называется Америка. Или комплекс Америка, как правильно я не уверен. Блин, у меня еще второе окно есть. Ага, все закрыл. Так, ну что ж. Брифинг мы уже прошли, вчера я вам еще его показывал. В принципе, я думаю, поэтому мы его просто пропускаем. Давайте-ка начинаем. Это прекрасно, что я еще могу сказать. Так, давайте-ка я забиндю их на первую цифру. Керриган, что у нас вообще умеет? Маскировку, опутывание и поглощение. Давайте-ка воспользуюсь я маскировкой. Так, где это клавиш? А, у меня она не работает, потому что на английский язык опять-таки поставить. Ну вот все. Теперь все работает. Хм. У них тут ГОСТы есть. Так, убили парнишу. Ковшак, пожалуйста, иди давай. Отдыхай где-нибудь в другом месте. Только не со мною. Суперкомпьютер в секторе 6. Тут у нас есть ГОСТы. Ну ка получается, Керриган вообще по всему комплексу палит, я так понимаю. Извините, парни, но видимо вас оставили как мясо. Не, ну я, насколько помню, у ГОСТов нет возможности палить сквозь невидимость. Хотя, судя по всему, наверное, есть. Так, давайте здесь войска я собираю. Передвигайтесь. Не знаю, зачем вот эта вообще штука нужно было. Только чисто обнаружить, где находится другой телепорт. А, блин, они сверху находятся. Так. Передвигаемся сюда, наверное. Ну да, подняться здесь нет вообще нигде возможности. ай яй яй Бедные зерлинги. Ой-ой-ой. Я хотел Керриган послать. В итоге очень глупо я потерял Зерлинга. Ну ладно, в принципе, у меня есть еще Керриган. Сохранимся на всякий пожарный. Боюсь, еще здесь где-нибудь подловят на невидимости Керриган. И убьют ее. О, отлично. Пускай там Керриган пока развится. Мы посмотрим, что тут дальше у нас по территории. Там три марика дальше есть. Можно будет, в принципе, закопаться, чтобы они ее не увидели. Керриган снимает свою маскировку. Давайте сейчас ее пошлем, чтобы она чисто подралась. Что-то не понял, где-то огневойчик был, сейчас звук такой. Нормально, так она теперь хп держит. До этого-то она очень быстро умирала, я насколько помню. В предыдущей миссии. Ее даже просто, по-моему, 3-4 марика смогли расстрелять спокойно. А сейчас она уже стала посильнее, поживучее. В то же время она, кстати, регенерацию делает гораздо медленнее, чем, по-моему, было в предыдущей миссии. Ой, сколько тут туреток. Неплохо они понастреливали. Жестко. Так, что тут у нас в самом конце? Еще дополнительный пароход. О, тут есть, я смотрю, зоопарк у них местный. Но мне этот зоопарк, конечно, нафиг не нужен. Так, давайте-ка, детишки. Сейчас я вас открою. Керриган вам поможет. Так, давайте-ка этих темных охотников тоже сюда пришлем. Соединим нашу армию. Как обычно, мой любимый сосед решил постучать. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Что, они выбраться сами не могут? Тюремная дверь заперта. Как же ее открыть? Ну, я так думаю, надо убить вот этих двух парней, которые стоят и смотрят за зверьем, находящимся в клетках. Наверняка у них есть ключи. Хм, или нет у них ключей. Или, может быть, вот эта фигня как раз и является ключом. Надо посмотреть, надо попробовать. Вчера, конечно, долгий был стрим На самом-то деле Предыдущая миссия Это же, наверное, будет гораздо быстрее Потому что ну, тут я не знаю, что может Долго длиться По сути, нечему тут долго длиться Сейчас мы лишь пройдем до конца этот коридор И дойдем до цели Которую нам нужно достигнуть И все, и мы выиграли Керриган сейчас немножко восстановится Остановится, и мы давайте-ка двинем дальше, прям полным стаком. Да, кстати, если что, они могут, в принципе, закапываться. Ага, вот что вы задумали, да? Окей, Керриган палит через невидимость даже, да? Не, ну слушайте, там очень даже неплохие, получается, силы у них Но мы смогли их уничтожить, однако я потерял почти всех зерлингов, которые были приобретены таким непосильным трудом. Да, кстати, есть же поглощение, я забываю совсем. Поглощение, которое дает возможность взять просто и подлечить кэрриган. Я же юзал это поглощение, когда была предыдущая миссия. Давайте-ка попробуем... А, не могу, да, юзать на нейтралах. Понятно. Ладно, тогда двигаем вперед просто одной Керриган. Надеюсь, тут встречу несколько солдатиков только которых можно будет спокойно загрязть Кэрриган. Так, дверь заберта. Так, идите сюда, парниш. А, неверная цель. То есть она может, видимо, только своих зерлингов, что ли, таким образом убивать. М -м -м. Ну, ралли то, что у них никаких просветочек нету. То есть я могу спокойно тут убивать всех подряд. Никто мне помешать не сможет. Так, ну сверху-то, наверное, как кто-то стоит, просто я этого не вижу. Ладно, что ж, двигаем просто пока пускай войсками просто. Угу, тут тупичок. Там тоже, наверное, тупичок. Что-то нужно здесь сделать, наверное, да? Или это просто такая декорация, которая ничего на самом деле не означает. Так, заканчивается невидимость. Вот это очень плохо. В угол Пускай забьется, пока что Кыргызн. Как бы ее вызволить оттуда? Никак. Да, если только она сама она не сберется наверх и не убьет тех ублюдков, которые там засели. Так, еще Марики там были. Но тут, наверное, нас просто будут обстреливать с двух сторон. Так что, наверное, рисковать не буду я. Давайте-ка одного охотника-убийцу пошлю. Посмотреть. Да, тут тупичок. Причем его начинают обстреливать сверху. Уходи. Не, на ну невидимость работать не будет. Ладно, включу невидимость, но я просто попытаюсь уничтожить побыстрее турельки. Да, сработало. Тройки уничтожили, и все, и теперь Керриган спокойно уничтожает Марик. Так, телепорт обнаружен. Так, нужен телепорт, только как туда попасть. Наверное, значит, надо было здесь. А, ну здесь, наверное, двери открылись. Здесь есть проход и, собственно говоря, вот телепорт. Телепорт, наверное, нас телепортнет куда-то сюда, я так предполагаю. Но больше просто некуда. Вся карта и так открыта. 70 уже убийство наделал. Плюс у нее, кстати, видите, да, есть еще и панцир максимальный. Из-за этого, собственно говоря, она такая живучая. Так, наверху нас наверное ждут парочку мариков. Да, еще и не только марики причем, тут даже кое-что и похлище есть. Ну идите сюда, ему, что там делать? Так. Я так понимаю, она вообще насытится только может именно зергами. Да, она не может никем насытиться, кроме как зергами. Так что эта способность, конечно, мне сейчас не нужна. Лучше подождать некоторое время, потому что ничего все равно не изменится. Чтобы, подлечились, чтобы подлечилась Керриган. И потом двинуться дальше. Да... Карта довольно длинная была. Да, смотрю утром людей очень мало. На стриме, конечно же. Ну, как утром. У меня на самом деле уже 2 часа дня. У кого-то может быть утро, но вовсе это не у меня. В общем, немного людей сейчас смотрит. Ну, что-нибудь что-то напишет, там кто-то зайдет. Я пока пособираю кубик-рубик, если вы не против. Кубик-рубика. Так. В общем, собрал я кубик Рубика. А тут у нас до сих пор Керриган еще не выздоровела. Да, до сих пор она издает какие-то пердящие звуки. А, ладно, прохладно. Ну, давайте я сохранюсь. Понадеюсь на то, что она выживет. И пойдем давайте-ка в этот телепорт. Кто там остался? Ай-яй-яй-яй. Так, слушайте, а где остался еще один гидролиск? Просто взял, смотался и сказал, ну нахер вас. Да, и ладно, насрать. Так, подождите, как здесь нам забраться? А, там надо прямо вот чисто взбираться вот по этой лестнице, прямо на целую кучу ГОСТов нападать, да? Отлично. Ну да, тут все просто полудохло и, блин будут когда я буду сбираться ну, ладно давайте тогда попробуем ворваться но все-таки получилось у нас это прекрасно Интересно, да, такая книжечка, то ли чип какой-то валяется на земле. Ну, это, это, видимо, в будущем такой жесткий диск будет. Огромный. Да.